Никого не хоронить А только вишни собирать ведерко Пластмассовое Детское Они лежат там С горкой И строить новый город на песке И будут понарушечные люди Ложиться спать на белом лепестке Давай так будет он в рук ползет, глаза его черны, жук красно-черный, и меня солдатик. Не мучи его, пусти его с войны. Ей-богу, хватит, и Янка для секретика в земле Туда ложатся город. Мама, кошка, не плачь, не плачь, тебе под сорок лет, мы все тут понарошку.